Всем привет! Сегодня мы приготовим ужин на скорую руку. Андрей подготовил замечательный рецепт. Узнаем, что это через секунду. Погнали! Это очень простой рецепт. Действительно готовится быстро. Это все, что нам потребуется. Э, возможно, то, что у вас есть холодильники. А что у нас может быть в холодильнике? Ну, курица всегда валяется у меня в холодильнике. Да, возможно, будет. Курица в холодильнике. Обязательно должны быть у всех макароны в да? холодильнике. Не обязательно в холодильнике, она может быть в любом шкафчике. С шампиньонами, конечно, могут быть проблемы, но я думаю, что в любом магазине их можно купить. А свеженькие, пахнет. это свежие грибочки, да. Что Зелень. Угу. А сегодня лето. Тоже без проблем. Кусочек сыра, специи, соль и важный ингредиент – это, конечно же, сливки. Сливки. Сливки. Жирненькие? Очень, да. Берите как можно э, пожирнее, потому что чем жирнее, тем потом вкуснее. Глаз, а терка. Терка нам потом потерять сыр. Это все в конце будет. Погнали. Для начала нам нужно поставить воду, чтобы сварить макароны. Я включу. Да, пока будут вариться макароны, мы порежем грибы, мясо и обжарим это все на сковородке. Водичка пошла, что дальше? Режем мясо, обжариваем на сковороде. Погнали. Ты, я. Давай я буду грибы резать, а ты будешь резать мясо. Договорились. Крупные кусочки. Ну такие вот такие, ну такие. Вот такие mm -hmm. кусочки, ребята. Маленькие. А, грибочки у нас с пластинками. По пол сантиметра. вода у нас тут закипит ну суть в этом быстро ужина в том что действительно пока закипает вода для макароны варится макароны мы уже приготавливаем сам стол. Mm -hmm. поэтому в принципе можно это и считать ужин за пять минут круто а можно это назвать ужином из простых продуктов это же конечно же это можно изготовить из чего угодно даже если у вас в холодильнике перец есть, можно туда же тоже положить. Ну, главное, что здесь нет никаких там анчоусов, кариесов или каких-то духовных названий и слов. Посолить? Да, посолить мясо. Потом добавим. У нас соль сразу с перчиком перемешиваем, неплохо. Ну, вот смотри, до такой консистенции нормально. Вот, ну, отлично. Все, пора идти к грибам, идти к грибам в поход. О, красота! Бахнет на всю кухню, кстати. А я буду тереть сыр. Давай. Натертым сыром мы посыпем перед тем, как подать в стол. Будет вкусно. На самом деле я обжариваю на большом огне, постоянно помешивая, и это получается очень быстро. Грибочки прямо схватываются, на них корочка такая образуется. Ну что, друзья, как вы считаете, получается ли у нас сделать ужин на скорую руку? Если вы считаете, что получается, пишите в комментариях. Да. А если нет, пишите тоже. Да. Пришло время залить это все сливками. Погнали. Сделаем поменьше огонь. А, оно должно, как бы протушиться немножко. да? Да, да, да Сливки должны загустеть. Поэтому делаем бери, бери, бери. огонь на минимум. Пока закипают и варятся макароны, мы приготавливаем этот соус. Все очень просто и быстро. Поэтому, пока муж или жена поднимаются по лестнице домой, с работы, <с с> мы, как ответственные домохозяйки, чики-чики-чики-чики-чики, и все готово. Здесь мы уже все выключили, оно уже в соус нашел, макароны уже сварились. Поэтому что? Достаем тарелочки и накладываем. Образили? На троих. Класс. Слава, будешь? Да. Конечно. Я ради этого момента только снимал. И теперь ложечка. Я понимаю, конечно. Я сверху. Прямо, Слава, Слава, бросай камеру, побежали скорее пробовать. Да, давай. А, и... Не ну что ж, приятного аппетита! Взаимно, ребята.